от души поблагодарить Михаила за практику, которую я сегодня прошла. Это не просто телесное ощущение, это глубокая работа с подсознанием, с внутренними нашими проблемами, переживаниями. Я пришла буквально в слезах от боли, а ушла в слезах от счастья. Это очень странные, диаметрально противоположные друг другу ощущения, когда ты действительно приходишь запросом, и мне было настолько плохо, настолько больно все два месяца, и вот реально, я в шоке от того, насколько за полтора часа всего этого действа у меня просто, я захожу по работе в чаты, и у меня кардинально меняется ситуация по двум проектам. Я этой ситуации ждала реально два месяца. И... Но я не могу назвать это совпадением, потому что я отпустила это душевно, через проработку, через техники. И вот реально, у меня сейчас внутри и во внешнем мире, у меня во внутреннем а во внешнем мире просто произошло чудо. И я иначе это не могу назвать. Как-то так. Благодарю от всей души и... До сих пор переживаю в таком немножко необычном состоянии, таком. Это даже не нервное состояние, какое-то удивительное, как будто бы вот ребенок или слепой первый раз увидел мир. Вот, наверное, с чем я могу сравнить. Как будто бы вот. Ну, как говорят, что жизнь разделилась на до и после, это не громкие слова, это реально сейчас произошло, и это видеофиксация просто этого чуда, вот, как-то так Никогда уже не будешь обычный человеком Вообще, у меня реально сейчас, понимаете, я просто, я, я не понимаю, как это вот серьезно произошло и почему Почему? Да. Потому что ты отпустила? Как? Два месяца. У ну, меня, понимаете, вот реально у меня один ну, проект тоже очень застойный. Такой был как бы он нормально шел, да, но он не разрешался. И когда я увидела, ладно, этот мой самый главный, понятно, по свечам, да, я пыталась разрешить его. Но когда я увидела второй чат, тоже, что у меня просто... А, да, да, то есть у меня сразу по второму проекту тоже у нас долго там не соглашался. Очень много созвонов, было споров. Ну, человек, в принципе, такой конфликтный, клиент попался. Тут-то у нас клиент хотя бы, ну, адекватный, да? А там максимально конфликтная женщина, и она просто одобряет это. И у нас, вот я вышла с сеанса, 49 сообщений у меня в чатах. То есть у нас в этом чате радуется, что в исторический день она одобрила. То есть уже все агентство смеется над таким вот клиентом, да? И... Тут у меня вот в этом ну, неразрешенный вопрос, вот, который два месяца я билась до этой акции, mm -hmm. тоже разрешается. Я просто. Я сейчас такая смотрю, и я такая думаю, это реально со мной происходит, или я схожу с ума, или мне это снится, или вообще что? То есть И напряжение оно не только у меня, как бы, было, это какое-то, знаете, коллективное, прям накопившееся, но я, как вот главный куратор, я вот как будто транслировала вот это вот все на свою команду распространяла теперь тебя идет расслабление это вообще, я понимаю, да все возможно все разрешаемо реально, вот, ну просто, ну как ты венец творения да, можешь рассуждать, что какая-то ситуация тебя сломает мне даже смешно над собой собой какой я была три часа назад буквально, типа что о чем вообще речь ну как бы это прям реально просто все в нашей вот голове и Слушайте, это... Эти знания просто, не это вот эта ситуация вот вразумление просто вот она мне навсегда в жизни мне кажется до конца жизни будет что просто вот ты пришла тебе помогли и все вообще разрешаем ни один психолог рядом не стоит. Это вот, да, это...